здравствуйте дорогие друзья зрители подписчики с вами астролог марина скади подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня поговорим о развороте плутона в ретроградное движение с 24 апреля наступает период стационарности и с 27 апреля плутон планета воды и огня янская высшая переходит в ретро движение в знаке козерога до 6 октября 2021 года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 Сейчас немного теории, расскажу о самом механизме наступления ретроградности для социальных и высших планет. А через несколько минут, посмотрите, пожалуйста, тайм-код в закрепленном комментарии, конкретно о периоде ретро в Козероге и влиянии на нас. Значит, небесные тела в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца фактически по эллиптическим орбитам. Однако для условного наблюдателя с Земли эта ситуация выглядит совершенно иной. Периодически может показаться, что планеты останавливаются и движутся в противоположном направлении против хода Солнца. Механизм наступления ретроградности любой планеты представлен тремя вращениями. Планеты движутся вокруг Солнца, центрального небесного тела Солнечной системы. У каждой планеты свой период обращения, так как удаленность от Солнца различная. Это первое вращение, которое мы будем рассматривать. Само Солнце также проходит свой путь, видимый с Земли по небесной сфере который представляет замкнутую орбиту через 12 зодиакальных созвездий этот путь называется эклиптикой и измеряется одним годом это второе вращение которое следует учитывать для дальнейшего изучения движения планет необходимо рассмотреть еще и третий вид вращения который учитывают астрологи это вращение земли как и каждой другой планеты вокруг своей оси Своеобразные планетарные сутки для каждой планеты, соответственно, будут разными. Это третье вращение. Так как все измерения и расчеты проводятся наблюдателям, находящимся на Земле, то мы берем в первую очередь данные суточного вращения Земли. Как известно, сутки составляют 24 часа. Три основных вида вращения сказываются на движении планет и при рассмотрении орбиты каждой конкретной планеты мы обязаны учитывать следующие показатели то есть то, что наблюдение и расчеты проводятся с Земли. Далее, каждая планета удалена от Солнца на определенное расстояние. Каждая планета удалена от Земли на определенное расстояние. И то, что у каждой планеты своя скорость вращения. Таким образом, синтезируя данные, собранные при наблюдении за движением планет, можно схематически отобразить особенности движения планет двух основных групп. Планет земной группы и внешних планет, к которой относится Плутон. Основным различием между этими группами будет взаимное расположение трех объектов. Солнце, рассматриваемые планеты, принадлежащие той или иной группе, и Земля. На самом деле планета не пятится назад просто мы с земли это наблюдаем именно так за счет трех выше упомянутых вращений это и называется ретроградным движением планет описывающие их особенное проявление и влияние на нас в этот период исключение составляют естественно сама земля а также солнце и луна спутник земли луна вращается вокруг нашей планеты а не вокруг солнца что не соответствует параметрам необходимым для наблюдения явления ретроградности у луны так выполняется основная аналогия используемая в астрологии светила являются основными носителями энергии для земли и не нарушают своего влияния постоянно освещая Землю, направляя на нее свои лучи, своеобразно истинный отец Солнце и мать Луна никогда не отвернутся, а это явление ретроградности, от своего ребенка человека на Земле. Итак, мы выделили и определили периоды ретроградности в процессе движения планет в астрологии.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 Это позиции от 3 до 5. Необходимо также обратить внимание, что между директным и ретроградным движением существует переход. Стадия остановки. Замедление скорости планеты для того, чтобы поменять направление. Если скорость планеты ниже, чем 10% от средней скорости, то она считается замедленной и соответствует этой стадии в астрологии называется положением стояния и планета в эти периоды становится стационарной на рисунке эта позиция в точке 3 и 5 эти точки не являются одинаковыми, так как в них происходит противоположный процесс по смене направления, а значит и по значению. В точке 3 можно отметить положение стояния или стационарность при переходе с директного в ретроградное движение. А в точке 5 наоборот наблюдается стационарное положение при переходе с ретроградного движения в директное. При изучении элементов орбит каждой планеты в астрологии учитывается реальная форма линии, образующаяся в результате движения планеты. Отклонение от идеальной формы окружности вследствие взаимного притяжения между различными небесными телами приводит к эллипсообразной форме орбит. Из-за этого наблюдаются наиболее удаленные и наиболее приближенные точки движения небесных тел как от Солнца, так и от Земли удаленность от солнца также взаимосвязана с явлением ретроградности и смысл процесса наступления ретроградности планеты становится более понятен при рассмотрении символики удаления планеты от источника света осознанности что и приводит к изменениям в проявлении планет при удаленности от Верхних планет от Солнца более чем на 100-120 градусов наступает период ретроградности. Своеобразно, планета становится менее освещена и менее осознанна в своих проявлениях. Наиболее важным для правильного понимания характеристики планеты с позиции ретроградности является ее особенность в этот период в проявлении инь. Как была, так и остается планета в своих характерных проявлениях, но к ним будут добавляться акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции планеты. То есть ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Главное, в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Внешнее окружение и открытое, доступное для других сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражено. Рассматривая стационарную планету, необходимо знать, как мы уже отмечали, какой именно переход происходит в этой стационарности. Стационарные планеты символизируют концентрацию энергии планеты в одном месте и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. С 24 по 27 апреля Плутон стационарный. После прямого движения планета становится ретроградной, и в проявлениях планеты будут наиболее выражены заторможенность, зацикленность, замедленность, скованность то есть будут наиболее выражены проблемы и нарушения в проявлениях планеты наиболее важным станет фокусирование именно на слабостях ущербных моментах и недостаточных показателях для того чтобы планета проявила себя открыто и свободно ключевые слова для стационарных планет с поворотом в ретро на распутье, ограниченность, препятствия, неустойчивость. Плутон назван в честь римского бога подземного царства Плутона, аналогом которого является греческий Аид или Гадес. Аид Плутон, как и Посейдон, является родным братом Зевса. Ему не нашлось места среди богов на Олимпе. Он владеет своим собственным подземным царством. Туда не проникают лучи солнца, там текут мрачные реки, а над полями двигаются тени умерших. Над всеми чудовищами в царстве Аида властвует богиня безлунной ночи Геката. Она покровительствует колдовству, но к ней же обращаются за помощью и защитой против любого колдовства. Аид силой захватил свою жену Персифону, которая стала царицей подземного мира. И хотя Персифона э, или Прозерпина была дочерью богини плодородия Диметры, треть года она проводила со своим мужем в подземном царстве. И тогда в природе все замедлялось, умолкало и останавливалось. А на две трети года выходила на поверхность к своей матери и тогда на земле наступала весна все растения начинали цвести и плодоносить так в одном мифологическом сюжете объединены темы смерти и возрождения природы имя аид означает невидимый он владелец всех подземных сокровищ и второе значение его имени богатство, так как самые большие богатства скрыты под землей. Плутон планета, отвечающая за вопросы жизни и смерти, управляет знаком Скорпион. Астрологическим символом Плутона есть диск, который поднимается из полукруга над крестом. Об этом говорят яйцо возрождения символ указывает на образование нового начала нового цикла системы это маленький круг внутри в недрах материального физического плана горизонтальный полукруг это накопление потенциала для проявления внутренней активности с точки зрения астрологии плутон это планета трансформации энергии круговерти жизни открытий науки также Плутон олицетворяет собой войны и массовые катастрофы. Это планета огромной коллективной энергии, повелитель атомной энергетики, сверхвозможностей человеческой воли. Поскольку Плутон планета коллективная и влияет на судьбы целых поколений людей, то можно говорить о коррекциях на энергетическом уровне.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 Мощи и влияние. 5 июня 22:45 по киевскому времени. Точное противостояние Марса и ретроградного Плутона. Но этот напряженный аспект мы будем ощущать первые 10-11 дней июня. Один из тяжелых периодов 2021 года. Будут происходить события, влияющие на весь мир мы можем услышать о крупномасштабных, политических, экономических или природных явлениях. Как же пережить этот сложный период? Во время ретроградного Плутона особенно сложные отношения с людьми, которые имеют над вами власть или оказывают на вас серьезное влияние. Поэтому это хорошее время, чтобы задуматься над ситуацией. Как можно выйти из-под этого влияния и обрести самостоятельность. Как планета трансформации, Плутон будет освещать болезненные для вас темы, на которые раньше вы не обращали внимания. Влияние ретроградности Плутона для каждого индивидуально. И чтобы понять, как оно будет выражаться, нужно посмотреть, в какой дом натальной карты попадает петля ретроградности также следует определить какие аспекты формируют точки стационарности плутона к планетам индивидуального гороскопа и к куспидам угловых домов на личном уровне его воздействие может выразиться во вмешательстве внешних сил над которыми человек не власть возможны сложности во взаимодействии с властными структурами и официальными органами Вероятность этого выше, если у вас есть в натальной карте планеты и важные точки в двадцать вторых, восьмых градусах кардинальных знаков Овен, Рак, Весы, Козерог. Будучи планетой трансформации, ретро Плутон поднимает болезненные темы, и даже если его влияние первоначально выглядит как кризис. Благодаря этому многие смогут избавиться от ненужного, отжившего, чтобы начать новую главу жизни. Друзья, у кого есть вопросы, добро пожаловать на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. В средние века астрологи полагали, что ретроградные планеты предвещают бедствия, поскольку небесные тела движутся по пятнам против естественного порядка. Но современная астрология не поддерживает такой взгляд не все так однозначно и двигаясь обратно планета не обязательно вызывает что-то плохое скорее она дает шанс понять и исправить совершенные когда-то ошибки это очень важно ведь только с учетом прошлого опыта можно развивать настоящее и формировать свое будущее Ретроградный Плутон в Козероге поднимает вопросы перераспределения власти и финансовых потоков, что мы сейчас наблюдаем в глобальном масштабе. Главным образом его влияние сказывается на общественном уровне, затрагивая крупный бизнес, государственные институты и другое. В период ретроградного плутона желательно найти время для того чтобы осознать свою истинную мотивацию и глубинные потребности правда для этого нужно много времени затрат энергии и сил а также дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства нужно составить план действий структурировать процесс тем более плутон в козероге находится под управлением сатурна хранителя времени планеты ограничений норм и правил приходится возвращаться мыслями в прошлое анализировать тяжелые жизненные ситуации что не очень приятно для многих но позвольте скрытым ранее эмоциям подняться на поверхность однако не следует становиться их жертвой лучше проанализировать их понять и отпустить в это время желания власти и денег возникают наиболее часто Однако, период ретроградного Плутона покажет всем, все ли сделано для того, чтобы достичь личностного развития и обрести материальный комфорт. Также это хорошее время для анализа отношений между представителями разных поколений. Любые изменения в период ретроградного Плутона могут быть успешными, если будут радикальными и изменят ситуацию, которая отравляла жизнь в течение длительного времени. Учтите, что эффект от таких изменений будет немалый, но болезненный вначале, и спрятаться не удастся. Однако у каждого есть шанс выйти из периода ретроградного Плутона совершенно другим человеком. С 3 по 6 октября 2021 года Плутон становится стационарным со знаком плюс. То есть проявления планеты будут сосредоточены, собраны, организованы. Качества и характеристики Плутона в эти дни будут направлены строго на реализацию индивидуальных проявлений планеты. и эти проявления будут конструктивны, гармоничны, но в то же время планета не станет отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты. В этот период Плутон проявляет себя узко направленно и ограничен в подвижности и способности меняться. Ключевые слова для стационарной планеты при переходе из ретро-движения в директное. Это выбор, равновесие, сосредоточение, определенность. И с 7 октября 2021 года Плутон начнет прямолинейное движение. Его энергии будут проявлены открыто, правильно, естественно, динамично и вовремя. И с этого момента, наверняка, мы все почувствуем что в глобальном масштабе произошли какие-то изменения и нам всему человечеству стало жить легче решились какие-то глобальные политические вопросы сложности и период ретро плутона не прошел зря на этом у меня все благодарю вас за внимание мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала буду признательна за репост